Здравствуйте, друзья! Сегодня я хочу показать, как же у меня сохраняются бульбочки зондебесские. И также, что, случилось, что получилось с семенами. У меня бульбочки сохраняются завернутые в бумаге, в ящике для фруктов, в холодильнике. Вот такое состояние они имеют на сегодня, видите, корешки я убрала. Оказалось, что от этой бульбы сама отломилась еще маленькая бульбочка. Вот здесь она была. Вот она. Вот. Поэтому у меня уже есть два растения на следующий год для высадки. И что же у нас получилось с теми семенами, которые мы сели? Вот мы в ноябре сели сегодня у нас 19 декабря вот такое состояние наших посевов но вы знаете если у вас есть подсветка то для посевов будет у вас все прекрасно у меня подсветки нет поэтому посевом маловато освещение и они вот такие бледные вот можно оказывается хранить эти семена прямо в цветочке в срезанном. Вот у меня хранились семена в срезанном цветочке. Я в самом начале декабря высила ее в грунт. Видите, уже начинают со всходы, и я думаю, может, до января можно сохранить, чтобы потом уже в более светлое время освещенности. В лучшее время для освещенности можно было высеять эти семена и выращивать. Вот такие новости я узнала о зантен об этой кали. И предлагаю и вам. До свидания, до новых встреч.